Всем привет, ребят, с вами Антон Ларин. Сегодня у нас очередная подборка самых крутых средств передвижения. Выпуск получился на целых 20 минут, поэтому я уверен, вы обязательно для себя найдете что-нибудь интересное. Ну а также перед просмотром я жду от вас большой палец вверх и, конечно же, подписку на канал, если вы еще не подписаны. И про колокольчик не забывайте! Постоянные зрители моего канала знают, что в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей, которую любой из вас может выиграть. Но, впрочем, все подробности будут в конце. Ну а теперь присаживаемся поудобнее, и мы начинаем! Электромобили Тесла, несомненно, самые популярные в своем сегменте. Поэтому неудивительно, что иногда их превращают в невероятные экземпляры, оставляя при этом оригинальные электрические силовые установки.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 А эта машинка не участвовала в гонках. Я вам больше скажу, мне вообще ни разу в жизни не доводилось видеть что-то подобное. Однако это не говорит о том, что тачка фиговая. Как раз-таки наоборот. В нее спокойно поместилась взрослая девушка. Машинка имеет яркий внешний вид, довольно быстро передвигается и издает приятный звук во время езды. Кстати, мне кажется, что если водить ей будет ребенок, которому этого пространства будет достаточно для удобства, машинка вполне себе прокатит за рабочий, ежедневный вариант. Можно так кататься по своим делам на даче, возить воду и тому подобное. Просто представьте, как это было бы круто! На очереди у нас крайне необычный велосипед. Он называется Circle и представляет собой концептуальный велосипед, который предлагает профессиональный ответ на потребности повседневного кочевничества. Это достигается за счет модифицированной рамы, которая объединяет структуру с кроватью, стулом и столом. На этом велосипеде можно путешествовать, есть и спать. Велосипед для кемпинга. Просто открыв каркас кровати, любое подходящее место может стать кемпингом, независимо от грунтовых условий. Регулируемые по высоте стол и каркас кровати, превращенные в стул, обеспечивают переносное рабочее место. На этом велике путешественник буквально сливается со своим транспортным средством. Рискнули бы попробовать такое. Вам нравятся велосипеды? Лично мне очень. Они компактные, юркие, в то же время достаточно быстрые и стильные.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 В свое время энтузиаст Ален Мильярд построил в своем гараже немало примечательных кастомных мотоциклов. При этом самым известным его проектом является байк Viper с двигателем V10. Как вы уже догадались, перед вами именно он. Viper весит 630 кг, из которых на упомянутый двигатель приходится более чем половина веса – 340 кг. К слову, именно из-за столь тяжелого двигателя Мильярд взял за основу байка сразу две рамы. Как едет подобная махина можно посмотреть на видео. При неспешных городских поездках движок едва раскручивается до 1500 оборотов в минуту, но при этом радует пешеходов и других участников движения громким басовитым звучанием. В свое время на тестах в британском Бронденторгпе журналист Брюс Дан смог развить на Вайпере скорость свыше 322 км в час. При этом сам автор проекта утверждает, что мотоциклу и вовсе по силам разгоняться до 430 км в час.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 Его вы и видите на экране. Эффектно? Не то слово. А это что-то вроде кастомного чопера или круизера – велосипеда, который предназначен для прогулок по городу, паркам, пляжам. Отличается узнаваемым дизайном и конструкцией, максимально прямой посадкой и низким количеством передач. Крупный внешний вид здесь играет на руку, так как он поглощает ямки. Это как с самолетами – чем меньше самолет, тем сильнее ощущаются зоны турбулентности и всякое такое. Ну и наоборот. Байк мне понравился, хоть я бы себе подобный не брал. Не потому, что он плохой, а просто потому, что я не особый фанат классики. А вы? Как вам такое творение инженерии? Многие родители ругаются со своими детьми из-за того, что они не хотят ничего делать и помогать. Однако, как мне кажется, к любому ребенку можно найти подход. Главное завлечь.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 Любые неровности дороги компенсирует специальная противоударная подвеска. Управление здесь проще не придумать. Достаточно встать на специальные складные ножки и немного наклониться вперед, а при поворотах наклоняться в нужную сторону. Запасы энергии хватает на 40 км пробега, а мощный мотор обеспечивает максимальную скорость в 30 км в час. Ну а если работа в команде это не ваша, вам подавай лучше какую-то там скорость, виражи и все такое, то вот одиночная капсула.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 Так, кто тут хотел похудеть к лету? Уже, конечно, почти середина, но ничего. Никогда ведь не поздно, правда? Так вот, чтобы ваши тренировки были эффективнее, я подготовил необычный велосипед. Это кардига. Сейчас расскажу, в чем его особенность. При езде на обычном велосипеде в тонусе поддерживаются в основном мышцы нижней части тела. Кардига же посредством интересной конструкции с телескопической трубой рамы тренирует и верхние. Также, если обычно двигаются только ноги, крутя педали, то здесь задействуется и корпус. Разработчики предлагают два режима функционирования. При опущенном штифте – это обычный велосипед с фиксированной рамой. При вытянутом – передняя часть становится подвижной, и руль можно двигать вперед-назад, тренируя мышцы корпуса. Таким вот образом можно получить интересный тренажер и заниматься спортом на свежем воздухе.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 А на таком велосипеде можно кататься практически лежа, даже не крутя педали. Вот же лафа, Никакого напряжения. Уселся себе, включил музычку и погнал. Кстати, а погнал. Скорость он набирает приличную, до 35 км в час. Кроме того, кататься можно не только по городским дорогам, но и по бездорожью, не боясь где-нибудь застрять. И все благодаря четырем колесам с толстыми грязевыми покрышками. Также здесь установлены зеркала заднего вида и передние задние фары для безопасного вождения в темное время суток. Что ж, дамы и господа, карета подана, а мы едем дальше. <как> ну, такого я вообще никогда не ожидал, народ. Какой-то чувак решил сделать из велосипеда трактор. И самое забавное, что у него это получилось. Выглядит ну прям один в один. Единственное, что я не совсем понимаю, как его использовать. Ведь ты заманаешься крутить педали, чтобы что-то разровнять или перетащить. Особенно на таком тракторе, который сам по себе уже довольно тяжеленький. Но просто как модель на память для истории, так сказать, я бы этот трактор у себя оставил. Он прикольный. А вот это уже настоящая полноразмерная тачка мира игрушек, поскольку малыш в ней смотрится ровно так же, как взрослый человек в оригинальной машине. Тачку сделали красного оттенка, чтобы она привлекала внимание и никогда не оставалась незамеченной на дороге. Ездит она хорошо, спокойно, больших скоростей не набирает, но в то же время на своих небольших оборотах держится уверенно и надежно. Огромным плюсом является то, что из-за такой формы и размера ребенок как будто привыкает к машине и довольно быстро адаптируется под управление настоящим транспортом. Единственным минусом мне показался излишний шум во время езды, но быть может авторы проекта это уже поправили. В остальном же тачка суперская, ничего плохого про нее сказать нельзя.